Добрый день! Сегодня я хотел бы поговорить о э, таком понятии, как недорогой слуховой аппарат или недорогое слухоулучшающее устройство. Это понятие звучит на сегодняшний день довольно-таки часто. И сегодня я хотел бы попытаться показать вам, как выглядит недорогой слуховой аппарат, как выглядит современный цифровой слуховой аппарат, рассказать о плюсах и минусах той или иной технологии. Сегодняшний разговор мы... Попытаемся провести на примере двух вот этих устройств. В моей правой руке находится современный цифровой миниатюрный заушный слуховой аппарат то что находится в моей левой руке называется усилитель слуха или один из вариантов слух улучшающих устройств которые действительно стоит недорого средняя цена подобного устройства составляет три с половиной четыре тысячи рублей в то время как стоимость подобного слухового аппарата начинается от 20 25 тысяч рублей действительно разница в цене колоссальная. давайте попытаемся Определить с вами, что же э, может влиять таким существенным образом на стоимость э, современного цифрового слухового аппарата. Итак, существует множество критериев, по которым пользователи слуховых аппаратов определяют э, сам факт ношения или не ношения аппаратов, определяют для себя, будут ли они реабилитированы с помощью этих устройств или нет. К этим критериям относятся и внешний вид слухового аппарата, и качество разборчивости речи, которые человек получается со слуховым аппаратом, и множество других критериев, и, что важно, в каждом случае они исключительно индивидуальны. Но в данном случае я, как специалист в области слухопротезирования, попытаюсь определить наиболее значимые с моей точки зрения критерии и сравнить два этих устройства именно по этим пунктам. Итак. Первый критерий – это уровень технологий или э, что находится непосредственно за каждым из этих э, устройств. Первая технология – это э, довольно старая аналоговая технология, которая использует так называемое «линейное усиление». О чем это говорит? Это говорит о следующем – слуховой аппарат или подобное улучшающее устройство осуществляет определенный общий уровень усиления, который регулирует сам пользователь. В определенной ситуации, другими словами, мы можем добавить или уменьшить громкость. Но тут же мы сталкиваемся с наиболее частой проблемой людей, которые страдают сенсоневральным нарушением слуха. Очень часто я слышу жалобы от наших пациентов на то, что Например, при просмотре телевизора пользователь пытается увеличить громкость, он действительно чувствует, что громкость выше, но разборчивость это не улучшает. И это самая основная проблема тех пациентов, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Мы сталкиваемся с такими людьми порядка в 90% случаев. И в этом секрет э, цифровой технологии и нелинейного усиления. Современные слуховые аппараты дают возможность не просто увеличить громкость, они дают возможность это сделать максимально индивидуально именно в том частотном диапазоне, в котором это действительно необходимо. И э, даже в этом частотном диапазоне следует понимать, что слуховой аппарат не просто добавляет Усиление или увеличивает громкость. Слуховой аппарат создает условия, при которых тихие звуки усиливаются таким образом, что для пользователя, так же как для нас, они звучат как тихие. Нормальные звучат как нормальные, громкие при этом звучат как громкие, но не как дискомфортные. Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, совершенно парадоксальной, но которая вполне укладывается в понятие сенсоневральное нарушение слуха. Человек не слышит тихие звуки, но при этом громкие звуки звучат выраженно дискомфортно. Поэтому, сравнивая эти два устройства, можно констатировать только одно, что это устройство дает возможность обеспечить полноценную разборчивость практически в любой, даже самой сложной акустической ситуации. Это устройство позволяет увеличить громкость и не более того. Следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, это степень вреда для остаточного слуха одного и другого устройства. И начну я с современных слуховых аппаратов, и, может быть, в определенном смысле развею миф о том, что слуховые аппараты ухудшают слух. Это грубейшее заблуждение, если речь идет о современном цифровом слуховом аппарате, который настроен по всем правилам современного слухопротезирования. Как я уже отметил, слуховой аппарат дает ровно то необходимое усиление именно в том частотном диапазоне, которая позволит обеспечить максимальную разборчивость и максимальный комфорт в любой акустической ситуации. В случае, если человек не получает этого усиления, возникает ситуация, при которой со временем способность разбирать звуки, в том числе и звуки речи, значительно ухудшается. Этот термин даже носит определенное научное название так называемой акустической депривации. Что же касается усилителей речи? Мы уже говорили о том, что это устройство позволяет либо увеличить громкость, либо уменьшить громкость. Причем самое опасное, что есть здесь, это возможность регулировать этот процесс есть у самого пользователя. Не у специалиста, который настраивает слуховой аппарат, а непосредственно у пользователя слухолучающего устройства. К чему это приводит? К тому, что в определенной ситуации человек может использовать излишнее усиление. В другой ситуации он будет использовать недостаточное усиление. И одна, и другая ситуация абсолютно вредоносна для остаточного слуха пациента, за каждую частицу которого в определенной ситуации мы боремся до конца. Потому что каждый момент, каждый компонент остаточного слуха может быть эффективно использован в современном слухопротезировании для достижения максимального эффекта. Следующий критерий, который я также хотел бы обсудить, это практичность слухового аппарата или слух улучшающего устройства и поговорить о том, что есть практичность в этом аспекте для современного пользователя. Мы представляем современного пользователя как человека, который ведет активный образ жизни, занимается спортом, оказывается в различных сложных акустических условиях, в окружении тихих звуков, в условиях шумной вечеринки, шумного транспорта, в множестве условий, в которых действительно может оказаться современный человек. А что же важно э, с точки зрения практичности в данном аспекте? Это возможность пользоваться наушниками, это возможность общаться по мобильному телефону, это возможность заниматься спортом. Все это является абсолютной нормой э, жизни современного человека. Что же может нам предложить данное устройство и что предлагает современный цифровой слуховой аппарат? Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что современный цифровой аппарат предполагает возможность использования всего, что потребуется современному человеку. Это и возможность использовать аналоги наушников. Современные слуховые аппараты имеют специализированные беспроводные технологии, которые могут подключить любое из имеющихся в распоряжении пользователя устройств, будь то мобильный телефон, будь то э, портативное видеоустройство, что бы то ни было, для э, комфортного использования их в качестве наушников, например. Банальная ситуация, человеку нужно воспользоваться очками. Совершенно очевидно, что миниатюрный, компактный слуховой аппарат значительно лучше будет сочетаться с э, использованием оправы очков, нежели устройство подобного размера. Э, Занятие спортом. Совершенно очевидно, что о каком бы спорте мы ни говорили, часто это сопровождается повышенным потоотделением. Человек должен заниматься спортом не только в помещении, но и на улице, причем не всегда в хорошую погоду. Поэтому такая позиция, как влагозащищенность в отношении слуховых аппаратов и слухоулучшающих устройств является крайне важной. Поэтому, говоря на тему современных слуховых аппаратов, мы можем быть уверены, что они должным образом защищены именно для таких ситуаций. Безусловно, это сделано не для того, чтобы каждый пользователь имел возможность проверить, насколько хорошо устройство защищено от воды. Например, опустить его в стакан с водой или нырнуть в бассейн. Безусловно, это сделано не для этого. Но с позиции защиты от пота, защиты от флаги, эти слуховые аппараты достаточно хорошо продуманы. Следующая позиция, которая не менее важна для множества наших пациентов и позиция, опираясь на которую некоторые пациенты вовсе готовы отказаться от использования слуховых аппаратов, это, конечно же, косметический аспект. Некоторые люди действительно хотят сделать слуховой аппарат, которым они пользуются, абсолютно незаметным. В этой связи... Исключительно актуальны внутриканальные модели, крошечные внутриушные слуховые аппараты, миниатюрные заушные слуховые аппараты, которые практически не видны заушной раковиной. Кроме того, дизайн корпуса также имеет значимое место в выборе слухового аппарата. К этому относятся и качество материалов, которые используются при разработке слухового аппарата, и сама непосредственно форма корпуса и цвет корпуса. В отношении цвета слухового аппарата я всегда своим пациентам привожу одну интересную историю, которая у меня случилась с одним из моих пациентов. Он потребовал, чтобы в качестве цвета его корпуса был ярко-красный цвет. И на мой вопрос, зачем, почему такой яркий цвет, почему это же сделает слуховой аппарат значительно более заметным. Он сообщил мне очень интересный факт. Оказалось, что этот пациент – профессиональный велогонщик. И неделю назад он приобрел абсолютно новый велосипед, причем более чем современный, с ярко-красной рамой. В данном случае цвет слухового аппарата был подобран под цвет вот этого велосипеда. Это, в общем, говорит о том, что каждый наш пациент и каждый наш пользователь вправе сам определять свой стиль и выбирать слуховой аппарат, чтобы тот максимально сочетался с его уровнем активности и с его стилем жизни. Кроме того, мне хотелось бы обратить ваше внимание на качество реабилитации, на уровень реабилитации человека с тем или иным вариантом ограничений. Недавно я оказался свидетелем следующей ситуации. Я встретил спортсмена, который забежал в придорожное кафе для того, чтобы купить бутылку изотоника. Он расплатился на кассе, развернулся и побежал обернувшись ему вслед я обратил внимание на то что у человека не было одной ноги и вместо ноги у него был высокотехнологичный современный протез и интересны те ощущения которые возникли лично у меня в данной конкретной ситуации это были чувства которые не выражают сожаления вероятнее всего это были чувства восхищения тем каких успехов и какого уровня реабилитации достиг человек даже с такой серьезной проблемой. В этой связи я бы хотел сказать, что вот этот уровень реабилитации в данном случае определяет каждый пользователь сам для себя. И каждый человек, наверное, должен ответить себе на вопрос э – какие возможности хотел бы он открыть для себя в современном мире. И именно этот факт определяет то, какое устройство будет использовать каждый конкретный пациент – усилитель слуха или современный цифровой слуховой аппарат.